Смотрите, мне тоже это я показывал, это интересно. Я упоминал, что можно купить с плечами на заемные средства, особенно процентные ставки маленькие. Человек инвестирует свои и еще одалживает какие-то деньги, потому что, смотрите, акции растут, а деньги стоят дешево на рынке. И еще на заемные деньги да, инвестирует то, что называется с плечом. Вот э, на сейчас, точнее это было на март, по-моему, история что объем маржинальных позиций на американском рынке резко увеличился. И, короче, суть какая? Что инвесторы вложили э, где-то там... Еще на 15 миллиардов долларов нарастили маржинальные займы. Исторический рекорд, то есть они инвестируют в акции деньги, которых у них нет, которые они отложили. Но потому что акции росли, растут, и они одолжили не только свое. Что это делает? Ну, повышает доходность. У вас есть 100 долларов, вы вложили в рынок, и он вырос на 10%. Круто, вы заработали там 10 долларов. Но если вы можете отложить еще 400, вы уже инвестируете не 100, а 500 и 500 принесли 10, бренд. вы уже не 10 долларов заработали, а 50, в 5 раз больше. Но это же и повышает риски. То, что я назвал, это называется плечо один к пяти. В марте потерпел крах фонд... Архегас, а вот про обратную сторону. Это профессионально, это family office, участник, который там обслуживает крупные семьи, может быть, читали, слышали про этот Архегас Капитал. Там было плечо 1 к 5. И вот там полетели вниз акции там Viacom, Discovery, то есть ряда каких-то предприятий и китайские какие-то... И если у вас вы одалживали, ну, занимались средства под заем какой-то вашей акции, которую оценили, ну вот такую-то величину, понятно, стоит она 100, вам под нее, ну, например, дали под залог еще 90, вы купили еще одну акцию, с тех 90 вам дали под залог еще этой акции 80, все хорошо, когда акции растут, ну, под те 80, еще там 70 и так далее, вы одолжали. надолжали, деньги да взаим с обеспечением, те акции, которые у вас есть. Если акция падает на 10 процентов, и вы инвестор без плеча, то есть 100 долларов у вас остается 90. Вам очень неприятно, вы даже не знаете, как неприятно том, у с плечом 5. Потому что у вас на 10 долларов упало, у него на 50. У него уже минус 50. Рынок пошел не в вашу сторону, и у вас уже минус 20. То есть у вас из 100 долларов остается 80. Это в два раза печальней. Но у человека с плечом 5. Уже не остается ничего, акция может двигаться дальше, и он начинает быть должным. Сколько он будет должен, ясно. Потом брокер, который под залог вот этой позиции ему давал деньги, там маржинальных, да, он продает, неважно, по какой цене, по рынку сейчас эту акцию, потому что ее цена идет вниз. А именно она была гарантом, что человек, ну, компания там, да, вернет. Он ее продает, что происходит, а позиций большое количество. Позиций много. Если есть цена, это спрос и предложение. Если она и так шла вниз и вывели на рынок большое предложение, а спроса нет, цена падает еще ниже. Попали на 4,7 миллиарда Credit Suisse, Goldman Sachs, Японский банк наур. Специалисты, крупнейшие банки потерпели убытки на то, что какой-то тоже профессионал торговал с плечом один к 5. А я на этой картинке остановился, потому что рекордные заемные средства вложили. То, чего еще нету, но они одолжили. То есть, если пойдет лететь вниз, это может пойти ого-го как. То есть, по большому счету, по многому это определяет ту позицию, которую я говорил, что мы ждем, чтобы купить.